Привет, друзья. То пусто, то густо. Сейчас мы идем на осмотр. Обычно ездили или к нам машины приезжали, а теперь пешком, вальяжно. Предложили мне один вариант очень интересный. Перспективная машина, надо понять на самом деле, она такая стоящая, как мне кажется. На эти сразу пошли, ребят, кто в теме, у кого эти машины были, тем более кто на них ездит. Ваши отзывы, ваши советы, ваши рекомендации Они на вес золото, Потому что я о машине не знаю вообще ничего Кроме того, что она довольно большая Довольно комфортабельная задний, передний мне не очень нравится задние сиденья очень хорошие, Там дети могут откинуться В общем, погнали Что я все рассказываю, давайте буду показывать тоже Открываем Машина проблема есть, само собой за эту цену Которую озвучили за нее На рынке их нет и близко даже Понятное дело, что бесплатно все мышеловки не надо думать, что тут все так розово. Просто интересный вариант. Смотрите. Поднимаем полик багажника. И что мы видим? А видим мы вот что легким движением руки сзади появляется дополнительное сиденье. Таких сидений два. И смотрите, они новые. Вы? Да. Очень не юзан. Прекрасные. Да? На них, по-моему, никто не сидел никогда. И вот, что я сразу замечаю, что сразу могу сказать уверенно. Здесь будет э, удобнее, чем в Outlander В Аутлендере там вообще и сиденья такие тоненькие, грубые какие-то И э, жесткие, в общем, и места меньше А тут прям, ну, конечно, взрослый человек тут не сядет с комфортом Но ребенок, я думаю, не будет особых неудобств испытывать Так, давай второй тоже поднимем Так, спинку, опс и еще ремарка, открывается они намного бодрее Там целый головняк Один хвостик, второй хвостик Поднять, переложить, а тут просто Приподнял и все, то есть хундай, ты меня удивляешь В этом плане однозначный плюс, но багажник теряется Ладно, поехали По а, косякам, сейчас сначала кузов тут, тут притертость страшная на вид Да, Но по факту тут а, вата Ацетон и все И от ничего не останется, потому что Эта краска Это с той машины которая притерла ее Вот здесь Маленькие царапки Салон вообще свежий. Машина не прокуренная, что очень важно. И, о чем я говорил, вот смотри подлокотник, это ширина машины фактически. Плохо то, что механика, и плохо то, что у машины проблема со сцеплением и скорее всего с маховиком. Два ключа. И вот, кстати, этот брелок, у меня были такие, ну, китайские да, сигнализации, оказывается, их слезали с хундаевских, э, вот, один к одному. Китайцы, короче, копируют все не будут лукаво. Вот. Запускаем. Нет, это не подушка, это форсунка. Одна или две даже. Смотри, это трусит. Что очень нравится, это опоры. Меня вымораживают эти указки. Что происходит с двигателем? И вот трусит как препаратки. Это 2.2CRDI. Двигатель сам по себе не... О, слышишь штуку? Это форсунка. Далее по проблемам У нее сцепление заедает Передачи плохо заходят И плохо вынимаются На месте еще ничего а На ходу вообще приходится Дергать за рычаг В остальном кондей Как-то слабенько холодит Надо будет заправить его Система герметична, давление в системе есть Это самое главное Что нет утечек Дальше Вот смотри какой Неприятный косяк. Интересно, это можно реанимировать или нет? Глянь на сиденье. Рыка трусится. В остальном машина едет очень неплохо. Мотор резвый Мне понравилось вообще, как он тянет. Знаешь, что сделаем? Сейчас прямо подъедем к гаражу и замерим с него обратку. Масло чернющее, конечно. Здесь все неопрятно Но. 100 машина не битая, целые, стаканы тоже не Капот оригинальный Фары шкурить и лакировать, я уже не полирую Это колхоз я же, я fumал потому что даже когда ты едешь, ты не можешь на диск, 2 плюс инжекторы видишь, как да Хорошая но надо инвестировать Déjà, 1, euros, euh, et en <coughs> <coughs> вот только что на ваших глазах почти, ну вы это не видели, конечно, но это произошло Машина была куплена, потому что пришел продавец и начал цену набивать. Давай сейчас пойду в интернет, посмотрю ее цену. А на самом деле они стоят от 4 самые там туфтовые варианты, убитые с большим километражем. Такой машины за 4 даже нету близко. Вот, вот это вот потенциал. Теперь смотрим дальше. Отвлек нас продавец. Вот, резина, она практически уже на вот-воте. Нужно менять. Плюс. Э, нет, в принципе, колодки еще неплохие, но я поменяю. Их. Вообще тормоза. Конечно, их придумали трусы, понятное дело, но здесь все начинается. Любой тюнинг, любой ремонт, в первую очередь тормоза и любое управление. Все остальное по боку. Конечно, это нельзя сказать, что туфта, но тормоза это основа основа. Это альфа и омега передвижение по дорогам общего пользования. Давайте поедем к гаражу, поставим стенд на обратку и проверим, какая из форсунок бешеная. Тарахтит, но тихо. Да, да. Тихо, тарахтит. Смотри, какой интеркулирование прикольный. Смотри, отсюда воду забирается. И э, бьет вот сюда. Не смотри, она реально заряженная машина, не? Это еще Колорадо. Она еще 16 клапанная и у нее. Подожди, как у нее не пойму. Если у нее всего один распредвал. Ох ты, прикинь, как у Ауди моей. А, пактроники, они как у меня бесит, китайские пактроники. Не люблю я их. Не выходит это передача. Не да ну сцепление кирдык в коробке ты имеешь в виду? Думаю, может быть. да нет это есть сцепление машина да. живая машина бодрая думаешь проверяли смотрели ну, видишь крышка то она должна снизу быть ее же снимали до чего то так в интеркулере масло есть масло в интеркулере дизельного двигателя в интеркулере в бывает всегда даже в новых чуть чуть конечно не то что там она выливалась должно быть, но это Нормально, и бояться этого ни в коем случае не надо. Вот мы получили доступ к Вот Эти вот штучки аккуратно, они влетают. Потом ищи ее. Что-то они э, проверяли, снимали, то есть что-то тестировали, да? Ну, что-то они делали по-любому. Сейчас мы узнаем, Он или пропал. Пусть каждая форсунка 200 убитых енотов. Чем меньше окажется их стопор а, а, нет, нет. не выскочит нет. запускай Первая и третье вообще прям в хлам. Вот это на вот воте. А вот это более менее хорошее. Стук не понравилось. Это форса была стопроцентно. В общем, будем разбираться с форсунками. Вот это вот и есть машина с потенциалом. Конечно, не хочется загадывать наперед, но я думаю, что минимальный бюджет уложимся. Так, смотрите, какая она бодрая. Она и повыше будет, чем Outlander. Вот его сравнить. Гляньте, это паркетник прям стопроцентный И эта машина, смотрите на просвет При этом это передний привод неполный Тот стопудовый паркетник на вид А это как внедорожник, но он нифига не внедорожник Это будет проект, ребят, я ее от и до сделаю Прям куклу в состоянии ух приведу ее Потому что она нравится мне и настроение есть А когда нет настроения, то хоть что-то там В нее не вкладывай какие деньги, не получится из нее человек Из нее человек будет, потому что она с потенциалом Свежая машина Даже если будут расходы, ничего страшного О, смотри заднее сидения Как новые практически, да? Да Так, давайте Промерим для интереса толщиномером Я так вот с первого взгляда Ничего крашенного не обнаружил Всегда начинаем замер с крыши Потому что крыша красится Реже всего, грубо говоря И она может стать эталоном Замери 128, все в порядке, 145, 137, промеряем в разных местах диагонально, противоположно, то есть совсем не обязательно тыкать через каждый сантиметр. Если видим два слоя, уже еще шпаклевку. Если слой один, какой смысл тыкать дальше? 122 116 Толщиномер этари Сейчас спрашивают, что за толщиномер Отличный С фонариком Вот таким вот И детектором подлинности Купюр 136 141 Не, не крашеная машина Кстати. Нормально. Отполируем слегонца. Это притертость. Тут даже можно, в принципе, и не полировать. Сейчас покажу, кстати, как легко и просто такое страшное повреждение. Устраняется. Берем растворитель, наливаем. Вот так. И аккуратненько. Вот так вот снимаем эту бяку. Очень важно правильно определить состояние царапины. Ее причину. Тут кто-то белый притерся и оставил свою кожу. Кореец выставил. Все. Цена автомобиля выросла сходу на пару сотен евро. И я не шучу. Это правда. Ребят, будет проект. Быстрые надеюсь, потому что затягивать это очень, очень ну, неприятно, это геморно, это нудно. Планирую в течение двух недель закончить. Вот такая вот печаль. Спасибо всем, кто поддержит меня комментариями в этом видео, кто подскажет мне способы легкого решения проблемы. Все хитрости, нюансы, которые знают стопудово владельцы данного автомобиля, тем более данным двигателем. Поэтому делитесь в помогайте. Всем всего доброго. Пока.